Привет! В этом видео я расскажу о том, как будет проходить консультация, на которой мы разберем вашу ситуацию, что мы будем делать, чего не будем делать и для чего она нужна. Я могу с твердой уверенностью сказать, что если вы готовы вкладывать силы и ресурсы для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, она точно изменится. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман начинается с разбора вашей истории. Вы мне рассказываете ее так, как считаете нужным и говорите о том, что, по вашему мнению, является самым важным. Часто уже на этом этапе можно понять и предположить, в какую же сторону были перекосы в отношениях, и что же на самом деле произошло. Дальше, для получения дополнительной информации, я буду уточнять все, что необходимо для того, чтобы диагностировать проблему, понять, с чего все началось пересмотреть как минимум последний год отношений и открыть вам глаза на происходящее в этот период. Часто женщина, находясь в зависимости, не замечает того, что у нее происходит прямо под носом и отрицает очевидные вещи. Этот этап очень важный и занимает большую часть времени, так как от правильной диагностики зависит и то, какую стратегию мы с вами выберем. Более чем в 80% случаев сама женщина неправильно воспринимает происходящее. Бывает такое, что женщина приходит с запросом «Я абьюзер, как мне вернуть мужчину?». Но на самом деле, оказывается, она настолько унизилась в отношениях, что при желании мужа уйти, начала еще больше заниматься самобичеванием и имеет абсолютную уверенность, что ей нужно стать еще лучше чтобы муж вернулся, хотя это будет только ухудшать ее позиции. Бывает наоборот. Женщина была в сильной позиции в отношениях, затюкала мужа, он сбежал, а она уверена, что это он такой гад, не оценил ее заботы и любви, и что теперь нужно его игнорить по полной и угрожать разводом, усиливая давление, чтобы он осознал, каким же был дураком. Эдагая грозная мать, которая, чтобы заставить делать ребенка так, как нужно ей, усиливает санкции против него, пока он не сдастся. На детях это еще работает, но на взрослых мужчинах редко. Еще бывают очень интересные случаи, когда женщина уверена, что у мужа есть любовница, но во время работы не обнаруживается никаких ни прямых, ни косвенных признаков этого. И дальше выясняется, что в какой-то период их жизни для женщины мысли о том, что у мужа есть любовница, была фактором, укрепляющим их отношения. Но в дальнейшем она так сживается с этим, что начинает искренне в это верить и бороться с ней, как с реальной, вплоть до того, что готова уже уйти из дома с несколькими детьми, поскольку не готова мириться с таким поведением мужа. Бывают еще очень эксклюзивные случаи, в которых может быть еще более все запутано. Поэтому важно диагностировать проблему и определить причины, по которым она возникла, чтобы влиять именно на них, а не на следствие, коим является появление любовницы или уход мужа. Далее мы делаем прогноз того, что будет происходить у мужчины в новых отношениях или как он будет себя вести в еще существующих с вами при различных вариантах развития событий. Определяем, насколько новые отношения вообще могут быть устойчивыми и имеют ли они шанс на существование. В подавляющем большинстве случаев такие отношения обречены еще изначально. Если вы не обесцените себя своими неверными действиями в период расставания, вероятность его возврата стремится к 100%. Ну и в конце консультации самое главное. Ответ на ваш вопрос, что же делать. Мы разработаем для вас стратегию поведения и детально обсудим тактику для того, чтобы достойно пережить расставание, выйти из любовной зависимости изменить то, что привело к расставанию, и значительно увеличить вероятность его возврата. Здесь мы детально обсуждаем каждый ваш шаг в зависимости от того, что будет делать бывший, либо, если вы еще живете вместе, то каким образом с ним взаимодействовать. И я отвечаю на все ваши вопросы в стиле «Что мне делать, если он поступает вот так-то, или пишет мне вот это, или сделает это?». А в тех случаях, где это требуется, мы продумываем грамотную точку входа в игнор, дистанцирование или резкую смену ролей. Часто есть возможность одним продуманным действием в самом начале перевернуть ситуацию в свою пользу. Это не вернет бывшего за один день, но значительно сократит сроки, необходимые для этого. На консультации работаем до того момента, пока у вас не останется вопросов. На что мы не будем тратить время? На консультации я работаю по вашему запросу. Если вы приходите ко мне с запросом «Как вернуть мужа?», мы будем решать именно эту задачу. Мы не будем заниматься классической психотерапией, копаться в ваших родительских отношениях, прорабатывать детские травмы или обсуждать вопросы, почему именно вы хотите вернуть мужчину и нужно ли его вообще возвращать. Безусловно, ваши детские травмы и родительская семья имеют какое-то отношение к нынешней ситуации. Но первое, что нужно сделать, это выработать нужную стратегию, чтобы не наделать ошибок и начать выправлять ситуацию сразу. Еще на этой консультации мы не будем работать с горем и стадиями его переживания. Уверен, многие психологи захотят вас затащить в эту длительную терапию. Там аж целых пять стадий, каждую из которых нужно переживать, не одну неделю. Итак, после консультации у вас будет... Первое. Понимание, что же на самом деле произошло и почему именно мужчина ушел или хочет уйти. Второе. Четкое понимание, что же было не так в отношениях, что привело к нынешней ситуации. Третье. Какие перспективы открываются у него и чего ожидать вам. Четвертое. У вас будет стратегия, которой нужно придерживаться, чтобы в любом случае оказаться в победителях. Пятое. У вас будет понимание, как реагировать на все выпады бывшего и что стоит делать и чего не стоит ни в коем случае. Шестое. У вас появится уверенность в том, что в этой ситуации есть выход и вы будете знать, где именно. Вам станет легче и появятся силы двигаться в нужном направлении. Я буду рад работать с вами, если вы искренне готовы прилагать усилия. Мне действительно важно, чтобы у вас все получилось и вы пришли к желаемой цели. И я буду делать все, что в моих силах. Записаться на консультацию можно по ссылке ниже, указанной в описании к видео. До встречи!